Всем привет! С вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков. Спасибо большое. Очень приятно. Жду новых. Обязательно подписывайтесь. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. А сегодня на моей домашней кухне пельмени. Мы будем делать пельмени на заварном тесте. Итак, что мы будем использовать? Ну, вот эта вот часть у меня для фарша. У меня э, два готовых фарша по 500 грамм. Э, так, две луковицы. И приправки какие я буду добавлять фарш. Это соль, кориандр, пожитник и зира. А вот эта часть у меня для теста. Здесь 4 стакана муки, плюс еще у меня мука на посыпку. Нам понадобится столовая ложка рафинированного масла, 2 яйца, чайная ложка соли и стакан кипятка. Итак, приступаем. Так как мне абсолютно не нужен пока фарш, я отставлю, чтобы не мешало. Так, берем кастрюлю и половину просеянной муки в кастрюлю. Так, где-то половину. Так, делаем углубление здесь. Сюда добавляем столовую ложку растительного масла. Вот так. и берем стакан кипятка добавляем так извините прямо вот так сюда вот еще соль мы добавим так все так, и теперь мы кипяток выливаем в нашу муку. И перемешиваем не руками, а лопаточкой, или ну, что вам будет удобно. Так, не соберется, будет вот такими вот кусочками. Но нам на данном этапе и не нужно. Важно, чтобы э, запарилась мука. Теперь мы подождем, когда э, здесь чуть-чуть остынет. Так, смотрите. Вот. тепло вот отсюда да На этом тесте можно готовить как пельмени так и вареники. вот вареники я люблю больше но сегодня вот решила по многочисленным просьбам сделать пельмени. я их не готовила очень давно. четырнадцатого года, да? Готовила, да. Вот. Так. Теперь нам надо, чтобы так подостыло, чтобы сюда вмешать яйцо. Нет, сначала яйцо. Мы вмешиваем два яйца. Итак. Яйцо я предварительно вымыла. Так, раз. Спасибо за помощь оператору. Так, и теперь мы вмешиваем яйцо. Так посмотрите, вот, э, вот так у меня получилось, и теперь мы сюда домешиваем остаток муки. Э, смотрите, э, муки может потребоваться больше, э, потому что все зависит от качества. Так, не нужно. Так, и теперь я попишаю руками. Оно должно собраться вот сейчас в целое. Конечно, кременей ⁇ это достаточно трудоемкий такой процесс. И очень справедливо, что многие хозяйки сейчас предпочитают покупное. Ну, кто-то делает. Я, например, в, в Украине любила пользоваться э, такой компанией, как э, Галя Болова. У них все очень вкусно, все качественно. Но в, в Одессе, правда, вот очень сильно обвешивают. Так, теперь присыпаем поверхность и минут 5-7 будем ...месить... наше тесто посмотрите какое тесто получилось теперь я пленочкой в пленочку и мы вот оставим отдохнуть наше тесто на 20 минут и пока тесто отдыхает мы займемся так, раз. И смотрите, я беру чистое полотенце и накрываю. Вот в таком виде тесто будет отдыхать 20 минут. Так, и по и пока займемся нашим фаршем. Так, так как у меня нет э -э мясорубки, я э, лук. Натру на терке. Это, конечно, жесть. Ну, никуда не денешься. Так, поехали. Сейчас будем рыдать. Так, открываем наш фаршик. в лучок. Так. так, и сюда отправляем наши приправки. И теперь нам надо фаршик перемешать. Ну вот, фаршик у нас готов. Так, ну, приступаем к тесту. Нам понадобится вот так, такой инструмент. Ну как, я смотрю со скалочкой. Так, мы поделим я поделю на четыре части тесто и возьму одну остальное я оставлю в пленке и под э, полотенцем так. вот. такое вот очень эластичное тесто получается Вот для лепки это вот и манты можно сделать легко очень универсальное тесто и в принципе очень легко готовится так подсыпаем нашу поверхность такое вот очень приятное для лепки вот еще раз повторюсь так ну приступаем Раскатываю. я не буду очень тонко раскатывать потому что ну, я я не очень люблю когда пельмени рвутся или вареники поэтому как вам комфортно так и делайте Но я буду вырезать вот такой вот баночкой больше я ничего подходящего в своем сегодняшнем хозяйстве не нашла поэтому Размер тоже смотрите, как вам комфортно. Это все индивидуально, так ну вот теперь такой, такое вот надо поймать дзен и налепить пельмешек достаточно такое трудоемкое занятие, конечно сейчас оператор присоединится, клепки, вот, так что лепим фаршик вот таким вот образом. Вот такие красивые пельмешки получаются. Конечно, домашние пельмени самые вкусные. Особенно, сколько э, труда и времени в них вложено. Вот, Так что просто надо спокойно это все сделать. Ну вот, долепливаем наши перемешки. Посмотрите, какое количество получилось. Так что, если вы хотите больше, то значит и ингредиентов, конечно, надо побольше. И смотрите, у меня от килограмма осталось только фарша. Сейчас последний вот таким образом. Так. Воля, пельмени готовы. Осталось их только отварить и э, в подсоленной воде. И приятного аппетита! Пельмешки можно подавать со сметаной, с майонезом, с уксусом. Кто как любит. Понравилось? Оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Жду ваших комментариев. А также жду ваших рецептов. Пожалуйста, присылайте, и мы приготовим их на моей кухне. И вместе поймем стоящий рецепт или что-то такое. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша. Повар от Бога. Пока.